«Сказки о зверятах» – книга из серии «Мои первые песенки». В этой книжке ребенок сможет прочитать сказку про трех поросят, волка и семерых козлят и теремок. А также послушать песенки из этих сказок. Бабушки, ребятушки, подопритесь, отворитесь. Наша мать пришла, молока принесла. Наша мать пришла, молока принесла. Наш развалился керемок, его нам жалко очень. Он был, конечно, невысок, и петен, и не прост.